С вами на связи Лотникова Лёля. И сегодня мы будем подводить итоги и, новые, и освещать новые звания за каталог номер 11. Каталог, который именно в летнем периоде стал переломным. Каталог, который дает нам движение вперед! Это самый основной каталог, за которым идет наш огромный рост и победа. Итак, что же мы в третьем каталоге, ой, в одиннадцатом каталоге получили? В одиннадцатом каталоге на 3% вышли, получили, огром, получили первую ступеньку, первое звание, первое начало вашего огромнейшего бизнеса, который потом... Начнут вас ступеньки мелькать, бежать. Вы должны по ним не просто идти, а бежать. Это Новоселова Ольга, Федоров Яков, Загорулька Анастасия, Земского Светлана, Трушина Елена, Анна Иванова, Луща Екатерина, Волков Андрей, Скрябина Елена, Рыбакова Наталья, Гавришин Александр. Заметьте, мужчины-то у нас. Увеличиваются, да. Скрябина Елена, Рыбакова Наталья. А, я это уже читала. Колесник Светлана, Баратова Дилноза, Кулдашева Турсунуй. Простите, если я не так прочту. Тоже Муратова Мадина, Негора Урунбаева, Рахматова Шахназа, Берлинская Татьяна. Заметьте, Таджикистана сколько? Багрова Людмила. Гайчук Яна, Цуркан Юрий, Мунтян Анна, Светлана Маркелова, Анна Герасименко, Гераси... Два раза Анна Герасименко, Лобашова Анастасия, Меркулова Светлана, Амбрусевич Дарья, Бурлакова Наталья, Трегубова Мария, Веткосова Елена, Даканова Наталья. Не убирается. Даканова Наталья. потеряла. Угу. Луки, Лукичева Ирина, Отбоев Абду Мовлон, Абду Лоева Гулназа, Тажимуратова Мадина, Семышева Наталья, Дубовикова Светлана, Болгарова Наталья, Демида, э, Демидова Галина. Волкова Женечка, Дьякова Валерия, Рубин Ру, Файн Наталья, Збруева Екатерина, Андреева Екатерина. Короче, нам не хватает уже одного слайда, чтобы мы могли. Неправда, неправда, они вышли на 3% мужчины, Настена, неправда. Просто у нас их еще пока мало, но их будет много, они же понимают, где деньги есть. И все. Ячкова Валерия, сбиваюсь, так много, Андреева Екатерина, Станкевича Олеся, Стихина Ирина, Комиссарова Виктория, Ганжана Наталья, Акопян Сусана, Станина Ирина, Огородова Людмила. В общем, если я где-то тут ошибаюсь, вы уж меня простите. Но это люди, которые вышли на процента и у них уже был первый доход. О доходах мы с вами немножечко попозже поговорим. А сейчас пока давайте дружно поаплодируем этим нашим замечательным. Вы критиками, я ладошками. Замечательным людям, которые все-таки действительно начинают работать, входят в наш бизнес и они естественно будут расти, естественно они поймут, что команда это здорово. Молодцы ребята, просто класс. На будущее вы увидите, что уже трехпроцентники у нас будут на два, а то и на три файла размещаться, потому что трехпроцентники – это первая ступень, на которую выйти намного легче. Итак, новые звания 6% квалификации получили в этом каталоге в одиннадцатом: м «Даргель Анна» «Островская Анастасия». Федотова Оксана, Масаева Марина, Загорулька Анастасия, Губанова Мария, Земская Светлана, Трушина Елена, Хаетова Мубина, Гудова Валентина, Асанбаева Надира, Курбанова Камила, Мавлянова Юлдас, Курбанова Зарина, Агапий Анастасия, Печеркина Диана, Казак Алла, Константинова Ольга, Малярчук Андрей, у нас мужчины уже даже на 6% вышли. Да это ж просто класс. Так, Кряковская Кряковская Дарья, Маноли Анна, Кишка Ирина, Сафронова Марина, Панова, или панова Юлия, Кононова Анна, Мусорина Ольга, Хафизова Оксана, Богомолова Наталья, Попова Татьяна, Богачева Галина. Богачева Галина, Касьянова Галина, Бирюкова Александра, Шалашова Ольга, Александра, Александрова Екатерина, Чудная Ольга, Суйфулина э, Рузиля, Волохова Марина, Коновалова Ирина, Дешевых Светлана, Егорова Тай, Татьяна, Бермес Юлия, Савельева Ольга, Ивлюшкина Наталья, э, значит, не вижу нижних, Котырева Валентина и вот не знаю, у меня не видно еще остальных девочек, чтобы я могла, чтобы я могла дальше прочесть, надеюсь, может быть, вам хотя бы видно это, и 6%, квалификация 6%, этот доход, он еще маленький, 30 долларов, но это первые, вернее, уже даже вторые ваши доходы, которые вы еще пока не замечаете, но Твердо стоите на второй ступени карьерной лестницы. Скажите, пожалуйста, кто представляет карьерную лестницу без плаката? Кто ее видит в своих глазах? Кто ее визуализирует? Какие новички еще не прошли? Я вроде всех скинула, как, записала, кто был, кого давали. Это какая структура, Юлия Рудольф? И простите, пожалуйста, кого мы не озвучили, потому что очень сложно. Мужики разбегутся, не разбегутся, или разберутся, что это я, да? Простите, кого, если это сложно, девочки с фамилиями очень сложно. Щербак, у Щербак бы немножечко будут проблемы. Почему? Потому что у нее очень болен ребенок. Она не могла сама оторваться, она занимается ребенком, у нее температура 39 и выше, уже какой день, и Женя даже к компьютеру не подходит. Поэтому девочки, кто могли, тут давали сведения, но, очевидно, не все просмотрелись. Если бы Женя, она бы выбрала. Да, а это вот, ну так получилось у ребенка, так я и не поняла. У нас Колганова Валентина вышла на 3%. Валентина Колганова, мы тебя поздравляем с выходом на 3%. Это величайший подвиг, когда вы уже выходите на 3%. Значит, ваше сознание. Вот, молодцы, мужчины, в строю, правильно. Кстати, мужчины... Мужской ум быстрее понимает специфику нашего бизнеса, нежели женский. Женский, он больше лояльный к таким вот темам, как которые я сегодня проводила, любви и все остальное. Так что не обижайтесь. Кого еще нужно поздравить, если мы пропустили? Обязательно мы поздравим. Можете сейчас даже кинуть сюда, и мы спокойно. Будем вас поздравлять от сердца, от всего, от души будем поздравлять. Договорились? Давайте. Итак, менеджеры 9%. Это вам уже не халям-балям. Анисимову Настю пропустили 6%. Настюша, великих тебе побед! Ты уже на второй ступени карьерной лестницы. Мечтайте, думайте, творите, учитесь. Это самое главное. Моя лично большая задача, не то что задача, моя большая мечта, чтобы я всегда творила, мечтала, любила и умела. Этого желаю и вам всем, чтобы вы также научили, каждый из вас научил также творить, мечтать, любить, 24 директора. Каждый из вас. Так что, о Копян Сусану я говорила. Я ее специально проверяла, потому что она мне сама лично звонила, потому что Жени нет. Так что, ура, мои золотые! Поздравляем всех, кого забыли и кого не забыли. Итак, 9%. У вас уже доход. У вас уже доход. Совершенно другой. Вы уже руководители. Вы не просто консультанты двух ступеней. Вы уже руководители своих подразделений. И мы вас поздравляем с выходом на такой ответственный период. Белянка Юлия, Вольская Виктория, Артюхова Елена, Михайлова Оксана, Акташева Лариса, Мамелина Мария. Манылова Юлия, Смирнова Ирина, Тюменцева Надежда, Паршикова Ирина, Герасимова Ирина. Вот так, куда все делось? У меня исчезло, подождите. Ай-яй-яй. Появилось, но не все. Рудольф, Юлия. Кого мы еще с вами пропустили? Девятипроцентников. процентников. Все, кто вышел на девять процентов, вы меня слышите, да? Все, кто вышел на девять процентов в этом каталоге, у вас первая задача, самый поздно, пятнадцатым каталогом, выйти название директора. У вас все шансы. Шансы есть и у 3 процентников, и у 6 но у вас уже полностью открылись те шансы, где вы можете достичь такого успеха. Так что поздравляем 6 процентников, 3 процентников и 9 процентников. Ура! Еременко Наталья, она уже была на 9 процентах. Ура! Всех поздравляем! Молодцы! Молодцы все! Мужчины, женщины, просто чудо! Это вот когда понимаешь, что люди растут ты когда видишь что у человека пошел рост у тебя такой драйв такой подъем идет и кажется вот закроешь глаза а на следующий каталог они просто уже будут не просто менеджер 9 процентов а минимум 18 очень всегда хочется такого так что поздравляем уважаемые менеджеры и консультанты с победою с большой победой. и так далее Сегодня мы с вами поздравили все, кто получил новое звание. Но мы с вами трудились в поте лица. И наши труды должны быть на лицо показанные. Показанные всем, чтобы все видели. Кто сказал, что нельзя почт делать минимум 100? Говорят только те, кто не хочет работать, кто не хочет подумать. Посмотрите на наших лидеров, которые делают... За каталог от 100 до 200 почт Калугина Татьяна, Федорова Анна, Федоров Яков, Попова Ирина, Ткачева Алла, Елена Шкут, Богородская Ирина, Меняева Татьяна, Малахова Ольга, Гайда Варвара, Пасечник Жана, Сафронова Марина, Ищенко Наталья, Маркова, Маркова Мария. Татьяна Мартынова, Анна Анисимова, Александра Галаконева. По, по, как бы, по почтам мы тоже могли, бы, могли, наверное, ошибиться, потому что не всех, может быть, не все списки были даны. Но я думаю, это не так страшно. Мы всех поздравляем, кто трудился в поте лица и делал вот эти почты, чтобы были у них регистрации. Давайте поздравим всех. Я поздравляю вместе с коллективом. Давайте, я хлопаю, вы крестики все ставите. На благо своего успеха, только на благо своего успеха. Если вы начинаете понимать, как правильно и ответственно, когда у вас есть почта, значит, у вас пойдут регистрации. На положительные эмоции идут только положительные эмоции. Это мы с вами сейчас разобрали, кто сделал от 100 до 200 почт. Поверьте, сложно было выбирать, потому что информации людей очень много. А кто сказал, что это невозможно? От 200 до 300 почт, да, ошибочку только сделала. Конечно, можно. Конечно, можно. Главное иметь желание и подумать, как это сделать. Найти выход. Я всегда говорю, включить мозги, они всегда заработают. Это Анаприенко Наталья, 292 балла, Ирина Щурина, 295, Лотникова Екатерина, 276, Лотникова Лёля, 260, Ольга Тарануха, 250, Щербак Евгения, 212. Это не баллы, это почты. Это почты. Молодцы! Все молодцы! Видите, кто хочет? Тот старается. Я желаю всем такого же настроя, чтобы у вас такие же результаты были. Но мы вас сейчас еще удивим. Удивим еще и как. Вы сейчас будете вообще восклицать. Это упорству таких партнеров просто позавидуешь. Посмотрите, что творят-то, а? Ровного Елена. 358 почт. «Обалдеть!» Гацуцина Людмила, 321 почта». «Еременко Наталья, 316». «Попова Марина, 325». «Людмила Минина, 310». «Алла Лихачева, 338». «Они вообще нас покорили!» «Хотят?» «Сделают. Не догонишь так, так не догонишь. Надо бежать, надо торопиться». Так что поздравляем! Поздравляем и вот таких вот упорных партнеров! Естественно, человек упорный, естественно, у него будет результат, естественно, будет выход. А у нас без упорства никогда ничего не сделаешь. Ну а здесь мы все замираем. Правильно говорят, в жизни нет ничего невозможного, если очень Сильно захотеть. Лидеры по сбору почт. Акташа Валариса, 582 почты. Аплодируем, аплодируем. Да, да, да, выражаться. Рудольф Юлия, 506 почт. Аплодируем Юлия. Белешова Екатерина, 610 когда давали сводки, смотрю, Белишова 610. Думаю, неужели еще может быть больше? О, приходит больше Кондратова Анна 674. Круто! Круто, ребята! Это очень круто! Поздравляю вас! Катя, Аня, Юля, Лариса, вы просто чудо! Вы просто молодцы! А я сказала, сколько? 674. У Кондратовой Анны 674. А вот у Белишевой 610. Да-да-да-да-да-да-да. Это просто чудо! Но труды наши труды. Но у нас есть еще другие труды, за которые нам компания платит деньги. Здесь мы с вами рекрутируем. А дальше мы с вами еще и зарабатываем деньги. И как же нам мы все пришли зарабатывать? И как же у нас это получается? Лидеры продаж в 12, ой, в 12, в 11 каталоге, я живу 12 каталогом, которые сделали от 200 бонус-баллов. Кто сказал, что это невозможно, 200 бонус-баллов? Надо просто подумать, как это сделать. Но кто сделал 200 бонус-баллов, Помимо того, личных, я уже не говорю, я уже не говорю, что э, есть еще и групповые баллы, за них тоже начисляется зарплата. Так вот, все, кто 200 баллов сделал, им 3% объемной скидки начисляется, там немножечко у каждого по-разному от суммы, ну, где-то до 600 рублей, и плюс... 200 рублей премьер-клуб, а выплаты начинаются со 150 бонус-баллов. С 200 бонус-баллов доплачивается все, что только можно, все-все премии. Поэтому... Трушина Елена, 200 баллов. Алла Ткачева, 200 баллов. Решеткина Наталья, 200 баллов. Меняева Татьяна, 200 баллов. Но я не буду 4, 3, 2 говорить. Калошина Ирина, Савельева Ольга, Стрижак Елена, Лотникова Леля, Павлова Мария, Щербак Евгения, Кубанцева Анастасия, Батуева Наталья, Белешова, Екатерина, Акташева Лариса. И кто там? Гайда... По-моему, Варвара, да? Варвара. Поздравляем, девочки, вы молодцы. Вы научились делать 200 бонус-баллов. Выше можете делать, учиться еще больше делать. Ниже ни в коем случае не нужно. Вы будете получать все премии, которые только существуют в компании Reflame. И поверьте, они будут в два, в три раза больше тех доходов, которые будут вам начислять. Премии, это вообще перекрывают все доходы, которые мы с вами получаем. Они огромнейшие премии в компании Reflame. Так что ура, девочки, продолжайте. А остальным советую присоединиться в этот список, чтобы мы э, в один слайд не помещали людей, а прям просто 3, 4, 5, 6 слайдов мы заполняли фамилии людей, которые делают 200 бонус баллов. Партнеры, которые пришли зарабатывать, и делают они это смело. Это люди, которые вышли по премьер-клубу. Хохлов Геннадий. Кто сказал, что мужчины у нас слабые, слабенько работают? Неправда. Курбанова Камила, Курбанова Зарина, Кулдошева Турсунуй, Тожеуротова Мадина, Чернова Светлана. Анохина Марина. Тоже Муратова. А, я два раза тоже Муратова Мадину сделала, да? Ничего. Эти девочки получили еще и по премьер-клубу дополнительно по 450 рублей. К ним идет 3% от всего товарооборота. А за личный товарооборот 250 бонус баллов. получили еще премию. Премьер. -клуб. Клуба, Ура! Молодцы! Молодцы! И я считаю, что всем тянуться нужно до такого уровня. Раз мы пришли с вами зарабатывать деньги. Далее. Всех поздравили мы. Ура, ура, ура, ура, ура, ура! Ну, а эти девочки видят цель и мальчики, но не видят препятствий. Калугина Татьяна, 273. Лукичева Ирина, 275. Евгения Меньшикова, 286, Милешина Валерия, 298, Лотникова Екатерина, 276. Еще больше, выше премьер клуба. Вообще молодцы, девчата. Вот поставили цель, сказали «так надо», значит «надо». Мы будем работать и работают. Поздравляем всех, можно каждого, Татьяну, Ирину, Женю, Валерию, Екатерину поздравить с такими великими успехами, молодцы. Читаю и самой радостно, то обычно школу читаешь тяжело, так думаешь, сложные математические или сложные психологические темы, а это читаешь и получаешь удовольствие. Это прекрасно, ура, да, Таня, ура, правильно, ура, ура, ура, ура, молодцы. Но сейчас я вас обрадую. Наша команда гордится вами. Лидеры продаж. Это еще больше, чем вы видели. Соколова Гюзяль 301 балл. Юлия Рудольф. 413 бонус баллов. 450 Асанбаева -Нарида. Ой, Надира. Это просто круто. Поздравляем, девочки, вы молодцы. Вот здесь уже действительно продажа Такого практически мало кто делает. Но если хорошо задуматься и продавать, и строить структуру, то вы очень быстро начнете зарабатывать большие деньги. Давайте сейчас с вами остановимся на 450 баллов на ДИРа. Давайте вместе посчитаем. Заказ на 150 бонус-баллов. Слушайте внимательно. Кто сделал 150 бонус-баллов? Скидка 200 рублей. Ну, как премия. Записывайте. 200 рублей, значит, Надира получила. За последующие каждые 100 баллов, которые свыше 150 баллов, дополнительная скидка 450 рублей. Да, Катюш, правильно, это не сложнее, чем собирать деньги. Посчитайте, сколько ей по лидер-клубу, по премьер-клубу заплатили свыше 150 бонус-баллов. 450 всего. Отнимаем 150, это как бы граница. И свыше сколько раз по 450 рублей заплатили на Дире? Записывайте. это Надира получила как премию. Далее, 18% она получила от проданной продукции людям. Берем грубо, где-то 13, 500 или 14 тысяч у нее был товарооборот. Минус 18%, сколько прибыли они получили? Сколько Надира получила прибыли с проданной продукции? Считайте, грубо, с 14 тысяч. Кто считает? Давайте считаем. 18 процентов. С 14 тысяч 18 процентов. Не. Разница между потом той и той суммой. 2,520, да, или вот 3,200, вот так вот где-то. Не, 2,520 получится где-то. Так. 2,520 прибавляем. Далее, что же еще на деле начислили? Ей еще начислили 6% со всего организованного товарооборота. Мы грубо сейчас считаем, Катюш, мы грубо считаем. 6% с ее 14 тысяч сколько будет? Мы не берем структуру, под ней еще структура есть. Мы берем только ее личный товарооборот. Правильно. 840 рублей. Что мы еще забыли, скажите? Что мы еще забыли? Баллы лояльности мы забыли. Даже если она за 400 бонус-баллов обменяет на одну туалетную воду, грубо, да, прода, подарки по лояльности, грубо за 700 рублей она продала воду, то это ее тоже доход. И, по, и прибавляем еще 700 рублей. Плюс еще со 150 ей 200 рублей добавили, еще 200 а если она еще возьмет продукт с 50% скидкой, опять грубо берем 700 рублей, это 350 рублей. Лояльность для всех. Вот вам и пожалуйста, кто посчитал, сколько доход у Надиры получился? М? Я, к сожалению, убрала калькулятор. Конечно, дадут это раньше убира э, останавливали а сейчас сколько есть 3 4 5 ну да почти с подарками где-то 7000 за три недели при этом надира была дома еще она вела бизнес она смотрела деток и получила 7000 И смотрите, кто сказал, что здесь невозможно заработать денег даже с продаж? Скажи, больших не заработаешь. Но если у вас сейчас нет денег, подумайте, как срочно можно заработать денег. Я ведь тоже, когда пришла в Арифлейм, я поставила цель, как заработать денег так, чтобы я могла платить офис, сама жить, и покупать для себя лично продукцию. Я тоже начинала с продаж. Начинала для того, чтобы понять, возможно ли это сделать человеку. Если сделала это я, если сделала это Надира, если сделала это Юля, если делает это Гюзель, почему нельзя сделать другому? Мы ведь с вами все одинаковые, просто у каждого свой интерес. Если взять средний статистический город, правильно, Катюша, то за эту сумму, которую она сейчас заработала, она должна ходить каждый день, минимум 8 часов работать, а то и 12, бросать детей неизвестно на кого, там в жаре или на каком-то предприятии работать, то есть у нее будут какие-то другие обязанности, и она должна это делать, и заплатят ей эти же деньги, Удержат еще подоходный налог, удержат там на питание, на еще что-то уйдет. Это будут расходы, и в итоге останется из 7-5. Да, в Зеленокумске вот такая зарплата, да и в Георгиевске она не выше. С этим понятно, как мы с вами пришли зарабатывать деньги. У кого вопросы есть по этому поводу? Кто говорит, что не надо продавать? Вы можете не продавать. Вы организуйте товарооборот. Но если у вас сегодня нет денег, кто пришел и говорит, нет у меня денег, начинайте. Структура растет, ваши личные баллы, и у вас будет денег. Вполне достаточно, чтобы сказать всем, ребята, да я живу достойно. Это я вам гарантирую. Так что еще раз поздравляем Гюзель, Юлю и Надиру с таким огромным-огромным успехом. Правильно, правильно возовик. Нет денег, покупай. Вернее, есть деньги, покупай. Нет денег. Просто иди продавай. И все, просто. В любом городе можно продать. В любом и в селе также. И в селе буквально так же. Это даже разговора нет. На этом наши поздравления с вами заканчиваются. Я от всей души желаю, чтобы у вас росли продажи, росли структуры, и чтобы уже на следующий каталог мы очень долго поздравлялись, очень долго аплодировались и нашли бы 10 тысяч способов, которые нам помогут в работе. В любом поселке можно продать. В любом совершенно. Главное, подумайте, как это сделать. Подумайте, как это правильно сделать. Красиво. Не просто кинул каталог и пошел, а красиво. Значит, вы должны к этому быть подготовлены. А подготовлены, у вас на каждой школе. Рассказываем о, продук, о продукции, там, э, а как ее применить, для чего она нужна, какие есть аналоги. Везде можно продавать. Причем продукцию «Арифлейм» берут довольно хорошо. Я вам сейчас расскажу одну историю. Еду я с города Ставрополя. Короче, от моего города до города Ставрополя где-то примерно 200 километров. Еду я на своей любимой машине, на которой написано «Арифлейм». Ну, так понимаю, что я немножко устала. Думаю, сейчас выпью кофейка. И по дороге стоит в другом городе, не стоит этот ларечек такой, где продаются там разные пирожки. Но ну, я думаю, возьму кофеек и мороженое. Ну и как бы отдохну и развеюсь немножечко. Я еще водитель слабый, только с мая месяца вожу машину, поэтому как бы дальнее расстояние для меня это еще более сложно. Подхожу к ларёчку, заказываю кофе, а мне продавщица и говорит, их там две, а почему вы мне нам ничего не предлагаете? А я сразу не сообразила, говорю, а почему, а почему я должна вам что-то предложить? Ну вы же Арифлейм? Я говорю, да, я Арифлейм. Но это не говорит о том, что я должна возить машиной или сумкой и ходить с продукцией в каждый след. Она говорит, а машина вам для чего? Вы же должны загрузить туда продукцию нам продавать. Видите, какое у них понятие? Я говорю, нет, я сейчас не готова продавать, я просто по другим делам, поэтому как бы у меня нет. Но я могу вам посоветовать, чтобы вы зарегистрировались и приобретали ее для себя. Она еще посочувствовала, мне, вернее, сама себе посочувствовала о том, что им никто не носит каталог. Представляете, никто не носит каталог. А мы так любим продукцию, эту, компанию Арифлейм. Я говорю, хорошо, давайте я вас просто зарегистрирую, и вы будете сами приобретать. Сегодня девочки уже сделали себе заказ на 150 бонус-баллов вдвоем на один номер. Нужно только правильно это все преподнести. Должны быть... Если вы продаете, вы должны выглядеть соответственно той продукции. Вы, вот Катюша тут вот уже пишет, нужно выглядеть руки, волосы. Если приходит ко мне консультантка, которая получает продукцию в СПО и говорит, что и не, и волосы не крашены, ногти там темно-красным покрашены, облезда, и говорит, да у меня никто ничего не берет. Я говорю, ты посмотри на себя, а кто у тебя что возьмет-то? Они же думают, и продукция такая же, как ты сама выглядишь. Ребята, когда вы подошли гордо, уверенно, красиво выглядите, вы светитесь от счастья, вы светитесь от ухода за собой, да вас просто будут спрашивать, а где вы это брали? Вы же реклама сами для себя. Приведите себя в порядок, и у вас все будет окей. А если... Вы подойдете и э, сейчас приведу пример. Значит, я очень люблю Радислава Гандапаса. Фамилия ужасная. Э, Радислав это сложное имя. А фамилия Гандапас. Э, и вот он в свое время пишет, я о нем всегда много читаю, много смотрю его разных лекций. И вот он говорит, когда я рос, я очень стеснялся своей фамилии. У меня были различные клички, вы понимаете, что дети, они очень серьезные, жестокие, да, вот, и это самое, и он боялся говорить свою фамилию, и тут однажды он пошел с папой, папа у него, да-да, это по харизме который, да, и папа у него, я вам когда-нибудь прочту эту, эту самую презентацию, я готовлю ее, вот, и он с папой пошел на определенное мероприятие, папа у него был руководитель. Он подходит к мужчине, знакомится с папой, говорит гордо, с поднятой головой, и подает руку и говорит, гандапас, ну, там, приветствуется. А, о, о, а сам Радислав говорит, я стою и думаю, боже мой, зачем он так звонко говорит эту фамилию? И тогда, говорит, я понял. Конечно же, когда, говорит, меня спрашивают, я как твоя фамилия? Я говорю, Гондапас, Гондапас. На меня, говорит, и не реагирует. Ну, меня выкидывает опять. На меня, говорит, практически не реагируют или боятся. То же самое с каталогом. Когда вы приходите и говорите, здравствуйте, вы интересуетесь продукцией компании Reflame или там что-то в этом роде, но вы не прячьте этот каталог в сумку, вы не, э, не, он у вас не помят, он у вас красивый, на нем написано, э, такую распечаточку сделайте, чтобы ваши контакты, или придумайте там какую-нибудь им акцию, или еще что-нибудь, что если берешь 4 продукта, вам там 10, 5% скидка, или еще что-нибудь, ухоженность, все. Они скажут, да, давайте мы посмотрим, а если вы им еще порекомендуете, «Да, конечно. У нас в школе, когда я работала, я, тогда я уже в «Арифлейм» была, еще со школы не ушла. Так одна девочка показывала каталоги «Эйвен», а у меня были каталоги «Арифлейм». Эта девочка давно-давно-давно уже показывала эти каталоги. Так она приходит с каталогом, свернет его в трубочку и говорит, «Ну это, ну может вы посмотрите, а может вам чего-то нужно?» «Понимаете?» Как ей было трудно. Вот она, харизма, где она, никакой нет харизмы. Я же, если предлагаю каталог, я всегда говорила, здравствуйте, вот, смотрите, какой отличный крем, ну, там свои коллеги, всякие девочки. Я этот крем пробовала, просто сногсшибательный. И давай им рассказывать, особенно был у меня э, алмаз на алмазной пудре. Это был для меня просто, не знаю... Разбег. У меня заказывали его все. Во-первых, я его попробовала. Во-вторых, я действительно стала светиться от него. Я, у меня кожа стала действительно как омолаживаться. Я выглядеть стала хорошо. Естественно, постоянно мне его заказывали. Все зависит от вас. Итак, вопросы есть? Я запись закрываю.